Снова мы. Привет. А я купила новые сережки. Реклама запрещена, но мы не скажем, откуда они. Да, мы уже набрались с ума. Ой, вот они. Смотрите, какие милаши с бабочками. Они просто приельки. Прелести, сэн. важно, откуда. Итак. Да вы же, с девчонки, знаете, какая это радость, когда ты находишь лишние 200 рублей, и идешь, и покупаешь себе офигенские сережки. Но они понимаю, только понимаю. первые два месяца. Ой, тебе от за сережки, у тебя даже уши не проколоты. Но я понимаю, какая как прикольно ходи по магазинам убирать бижутерию. Ты разу не ходила. Ух ты, смотри, я поставила так камеру, что помещается голова. И даже сверху чуть-чуть. Это перебор. Во! Идеально! Да! Офигеть! Как зеркало. Только наоборот. Угу. Буду на себя чаще смотреть. еще печенька хочется? Я А мне скажем, что это печенька. Мы печеньку. Да. Никто не знает, что это за печенька. Потому что они не смотрели прошлый выпуск то это не та печенька это та печенька Алёна а мы скажем не важно какая она та которая была нам-ням-ням это как мне пофиг запрещенные выпуски кстати знаешь что я же вспомнила. Слушай, тебе не кажется, что если мы будем жрать перед компом, то те, кто там, проголодаются? им тоже захочется печеньки. А не растолкать, это категорически нельзя, потому что таким фильмом будет смотреть женщина. Нет. Я хочу раз смотрела «Доброе утро»? программу на первом мама всегда смотрит так быстро будешь... здорово что ли да да доброе утро называется там короче всякие рубрики про еду и когда я смотрю на еду я проголодываюсь так их надо отличить еды а ты смотрела адкая кухня адкая кухня ну нет там постоянно а везде еда да это неправильно. Я по своему опыту знаю. Я знаю, что печенки это очень вкусно. Кстати, в моем запрещенном выпуске были песни маминые. Мы уже не успели бы как-нибудь переключать. По-моему, нет. Сегодня мы будем петь песню про зеленые шторы. Про наши любимые зеленые шторы с цветочками. Они а не нашему мы тут временно. Какая им разница. Все равно они любимые. Уже. Да. Здесь только один день. Второй? Да. Мы вообще-то на море приехали. На неделю. Мне купили новую кофту. Сейчас И мне. Не лучше. Не лучше. Ну, смотрите, какая у меня кофта. Yeah. Ну, вот такая вот кофточка а у меня, еще и, другие, у меня еще и другая кофточка у меня есть такая розовенькая а тут женские мальчики Честно, надо пока что показывать свою а сейчас покажу свою ну вот короче пока Аленка там смотрит точнее не кофточка, а плачка короче у меня вот такая вот вот такая вот кофта да yeah. у меня покруче будет прям покруче Д Любовь в полете. А мы быстро просто... ходили в ресторан. Да. Я одела голубое не, платье. Не говори про иду. Я одела голубое платье. Да. А я не ела голубое <с платье. Так, мы приступим к треку. Про зеленые шторы. Про зеленый штор. Зеленые <звёзд> шторы висят там на фоне. Зеленые шторы, <звёзд> Которые мы тук-тук-тук любим. А -а -а -а. Они очень мягкие. Они, и предают... Они предают оптимистичности. И зеленый фон. На на-на-на-на На нашему треку. И всем остальным. А там, а, а кто же? Там burnout. за окном. Ничего. Аж? А за шторками там цветочки. Yes. Не за шторками. На шторах наших любимых. Тебя не загоревать на сеть письма. Деватные диски. Откуда мы знаем, пап? Ты во-первых, во-вторых, Ч за бардак? Все, сейчас уберем, ты испортил нам наш весь трек. Про зеленый шторм. Да. Просто приснимать А он уже длится целых шесть минут. Что? Кто это ел? Тук. Балван. Но здесь своими видами кем Они слышат камеди эм. клап. Пап, закрой дверь. Пап. Пап. Пап. Вот не, получается. Пап. Пап. Пап. Пап. пойди Пап. не ну, короче, вот такие у нас классные зеленые шторки. А у вас какие шторки? Да, напишите нам. адресу? А просто в каком? Что-то там. Он адрес Пирел. А, ладно, пусть пишет на твой адрес. На мой. Мой мой. Ой. И вот следующий трек мы придумаем тоже самое. Но у нас что-то получается вообще какие-то не треки. И Может... даже вообще не в рифму. Да, не в рифму. Но в смысле есть, и прикольно. Главное, чтобы было смешно. Реально, кто-нибудь смотрит нас сейчас? Но если кто-нибудь смотрит, пожалуйста, не покидайте нас никогда. Да -а -а. Как это никогда? А когда в туалет пойдем? Я меня веду. Компом. наверняка текла смотрят нам очень нравится и они удивляются что нам еще не очень много лет, но мы уже блин мы с тобой не подумали все смотрят даешь молодежь да. ну mm -hmm. там то же самое не все смотрят даешь молодежь ну смотрят ну, смотрит. Большинство смотрит, а мне надоёшь молодежь. А там вот эти вот два пацана. Да у нас сам... Девочки. да. И у нас другая группа. И вообще-то у него тоже были очки второго. У него не было очков. Были. Нет. Были. Но он их иногда снимал. Да. Не, у него не было очков. Были. Не было. Вот смотри, ты тогда я тебе покажу. А я тебе, а я тебе... ничего я... не покажу. Потому что их нет вот, это была группа «Я, я и, и она. она», «Я и она», «Я и она», «Я и она». Ну вы же понимаете, кто это здесь я, а кто она? Да. «Я» — это я, «Она» — это она. Да, именно так. «Я» — это я. Вс, Блин, помнишь, я сердечко делала? Это тоже издаёшь молодежь. Да, ну. Блин... Ты <тит> новым да, <сгорю> с телефоном. Ты <тит> новым С телефоном. А лучше, по Офигеть.